Оплата кредитной или дебетовой картой. После того, как вы определились с продуктом, адресом и условиями доставки и попали на страницу оплаты, внизу вы можете увидеть выпадающий список доступных методов платежа. Для оплаты банковской карты необходимо выбрать из списка строку «Credit Card» и нажать на кнопочку «Отправить». Далее в открывшейся страничке вы можете увидеть информацию о выставлении счета. Это не имеет ничего общего с адресом доставки вашего заказа и никоим образом не влияет на оплату. Данная информация может являться необходимой для людей или предприятий из стран Евросоюза, Америки или Канады, которым важно, чтобы счет был выставлен на определенный адрес вне зависимости от того, куда фактически осуществляется доставка. Красная надпись напротив поля почтовый индекс никоим образом не влияет на успешность оплаты и не является ошибкой. Это дополнительное напоминание о правильности введения информации в случае, если счет должен быть выставлен с указанием определенного адреса. Итак, в нижней части страницы мы видим функционал для оплаты карты, где нужно выбрать тип карты, ввести ее номер, дату истечения срока действия и трехзначный код безопасности, указанный на обороте карты. Если же вы размещаете заказ через магазин России, Беларуси или Казахстана, то вам необходимо будет сделать на несколько кликов мышки больше. Для этого выбираем строчку «Credit Card», нажимаем на «Отправить». Далее мы видим, что функционал для оплаты здесь отсутствует, поэтому нажимаем на кнопочку «Подтвердить», далее на «Продолжить», еще раз. И здесь нам нужно будет указать все детали карточки, как указано на картинке. После заполнения всех этих полей, нажимаем на кнопочку «Оплатить». И оплачиваем таким образом заказ. Давайте вернемся на предыдущую вкладку. Итак, в случае если карта не обладает достаточным количеством средств для оплаты и вы хотите оплатить ей только часть заказа, а вторую часть покрыть другой картой, вам необходимо отметить галочкой опции «Разделить платеж». Сразу после того, как отметка поставлена, страница обновится и к функционалу оплаты добавится еще одно поле, в котором вы можете ввести Ту сумму которую хотите оплатить первой карточкой и после нажатия на кнопку submit и успешного снятия денег с первой карты страница обновится автоматически и вам необходимо будет ввести детали второй карты и нажать на кнопку подтвердить для завершения оплаты данного заказа особо хочу сакцентировать ваше внимание на том что если вы размещаете заказ через магазины россии Белоруссии и казахстана и стоимость указана в рублях то опция разделить платеж не работает и если вы ставите здесь галочку и оплачиваете только часть заказа, то вторую часть вы оплатить не сможете и заказ останется в подвижном состоянии. Тем не менее, вам остаются доступны для оплаты такие варианты, как сначала жетоном или кошельком и затем картой. Давайте теперь вернемся на предыдущую вкладку. Теперь в самом низу страницы вы можете увидеть строчку «Сохранить эту информацию для автошипа». Если отметить это поле галочкой, система сохранит детали кредитной карточки и продукт, который вы оплачиваете, и будет автоматически списывать средства с вашей карты за данный продукт на ежемесячной основе. Если вы предпочитаете оплачивать автошип вручную или просто не желаете предоставлять данные карты для сохранения, эту галочку ставить не нужно.